Всем привет, с вами Ольга Дьяченко, и вы на канале Ближе к телу. Друзья, я вернулась из краткосрочного отпуска. Как вы могли заметить, на моем канале в ближайшие там, 2 или 3 видео это были повторы. Ну, могу вам сказать, что такое больше не повторится, потому что я действительно была в отпуске, я набирала сил, каких-то таких идей, и э, вот этим видео я хочу пообщаться с вами, сказать вам, что я очень рада вас видеть и сказать, что работа на канале дальше продолжается. Но мне нужна ваша помощь, мне нужна ваша обратная связь, потому что я сейчас выстраиваю, ну, вообще, дальнейшую такую вот как бы концепцию развития канала, какие-то видео буду снимать. И мне хочется дать, ну, и вы просите давать разные материалы, потому что когда я начинаю говорить только о нижнем белье, а эта тема такая, ну, скажем так, узкоспециализированная, и большинство такой вот ценной информации мы, конечно же, даем в платных курсах, потому что, ну, опять же, концепция канала я не могу давать весь этот материал про нижнее белье здесь, на канале, вот на бесплатных уроках. Но моделирование трусиков, как вы просите, и работа, например, с декором, какие-то примеры, видеообзоры бюстгальтеров, это у меня в планах. Я уже нашла интересные модели ну, то, что вам покажу в ближайшее время. Поэтому мне от вас нужна обратная связь, если можно, напишите мне в комментариях под этим видео, какие модели вообще вы хотите увидеть. Еще я подготавливаю для вас серию видео по пошиву комбинаций, но это не просто такие комбинации, которые, знаете, уже везде, вот они сбитые, обычные, вот эти вот v образные вырез, тонкие лямки. Я думаю, что это будут какие-то вставки, ну, интересные модели, я тоже сейчас для вас подбираю, потом покажу. Хочу начать работу уже такую с платными курсами и делать подводку к платным курсам. То есть на канале я для вас буду показывать работу с корсетами, именно не с корсажами, а с корсетами, с профессиональными, которые бельевые, утягивающие, также декоративные. Там тема очень большая. Я думаю, что в этом сезоне, в этом году, мы с вами начнем над ними работу. Тоже очень долго я к этому готовилась, шла, потому что нужно показать и конструирование, и подготовить оборудование. То есть, вот эту вот работу, даже вот подводку к этой большой теме нужно сделать. Дальше. Спортивная одежда, работа с трикотажем так дальше и будет продолжаться на нашем канале, потому что, ну, это тоже такая тема, которая вам интересна. Это повседневно, это удобно. Вы шлете и себе, и мужьям, и детям. И, то есть, вот эта тема будет продолжаться. Также я хочу затронуть тему работы с готовыми выкройками. Я думаю, что тоже вам покажу. Есть некоторые особенности. Ну и что еще хочу сказать, я хочу попросить вас подписаться на мой канал в Телеграм, если у кого нет этого приложения, ну это вот такой мессенджер, очень, очень удобный для общения, пожалуйста, скачайте себе на телефон, это очень все просто, и переходите, подписывайтесь, ссылка под этим видео тоже есть, почему вам нужно подписаться на этот канал в Телеграме он, знаете, такой у нас вообще интерактивный, живой, там у нас общение происходит каждый день. Некоторые посты, которые мы выкладываем на канале в Телеграм, иногда не доходят э, до канала вот этого вот здесь на YouTube, то есть там все живо, сиюминутно, там я иногда могу выйти в прямой эфир, посвятить лицом, ответить тут же вам на любой вопрос, то есть вот там все живенько, ежедневно, я думаю, что вам понравится, поэтому, э, если у кого есть э, вот этот мессенджер Телеграм, э, переходите по ссылке, подписывайтесь, у кого нет, скачайте себе это приложение, это дело одной минуты, и тоже подписывайтесь на мой канал. Ну и о чем еще я хотела поговорить в этом видео, чтобы долго тоже так не занимать ваше внимание. Вы знаете, я недавно прошлась по магазинам, пробежалась. Я очень давно не была в магазинах, но вот с тех пор, как произошла вся эта ситуация, стали какие-то бренды вот эти вот закрываться и массового пошивой, и какие-то эксклюзивные. Вот. И тут я решила ознакомиться с ситуацией. Бежала в магазин и понимаю, то есть вышла из магазина с чувством недоумения и гордости. Недоумение. Почему? Потому что очень сильно скакнули цены. Цены, соотношение цена-качество какое-то, оно несоизмеримое. Вот для меня, как для человека шьющего, я смотрю на эти вот шортики из штапеля, на резиночке, обычный штапель, который, ну, я не знаю, за две стирки просто расползется, и я понимаю, что эти шорты стоят 2,5, а то и 3 тысячи. Ну, хорошо, если ты попадешь в акцию какую-то на распродажу летнюю, и, ну, опять же, эту распродажу нужно дождаться, там уже лето закончилось, и, может быть, твоего размера нет. То есть вот эти вещи какие-то вот по качеству, и ткань непонятная расползается, пошив, я вообще молчу про эти дырки, нитки и вообще непонятную верлочную строчку, то есть изнанку. И я понимаю, что как бы мне не нравится, я такое на себя не надену, хотя, вы знаете, я вот тоже очень часто покупаю готовые вещи, вот мне как-то тут приспичило, в отпуске была, поехала, мне нужно было худи просто, похолодало. Толстовку я пошла в магазин, какой-то масс-маркет, и мужском, кстати, очень люблю мужские отделы, купила себе эту толстовку. Она там стоила какие-то копейки, полторы тысячи, и я поняла, что ну, мне ткань какой-то футур купить будет дороже. Ну и быстрее я купила, пошла, и все, радуюсь. Вот, поэтому пришлось зайти в этот магазин, ну, по магазину пробежаться, и я посмотрела, что нет, нет, нет, мне большинство не нравится, либо посадками не устраивает, тут пузырь, тут нет утюжина, тут что-то отваливается... Качество не на высоте. либо И цены этому качеству ну, вообще не соответствуют. То есть такое что-то одноразовое. А чувство гордости меня посетило за то, что мы с вами умеем шить. И вы, и я. И на каких-то вот этих каналах, вот, вот на канале мы какие-то видео проходим. Также вот наш головной канал «Главные модные практики». Там очень много полезного девочки дают. И, и я не знаю, это просто нам сам Бог велел научиться шить и продолжать заниматься этим делом. Потому что действительно чувство гордости от того, что мы своими руками, мы можем пойти в магазин, да, выбрать нужную нам ткань, дорогую, среднюю по качеству. Даже из какой-то недорогой дешевой ткани мы опять же пощупаем, выберем правильно и сошьем себе ту вещь, которая будет нас полностью устраивать. Поэтому э, все эти курсы по пошиву я не знаю, вот, платьев, брюк, э, нижнего белья, куп, купальники, отдельная тема. Ой, зашла я в отдел с купальниками. Ну тоже цена, ну хорошо, если попадешь на распродажу можно купить, ну блин, вот трусики, плавки надеваешь тут врезается, тут не вылез не тот, ну не знаю, хотя у меня фигура, я не скажу, что она прям такая, ну опять же, если говорить про фигуру, стандарт не стандарт, то стандартов нет, да, все мы индивидуальные, но Начинается, тут не сидит, тут не, не, не лежит, тут не завязывается, тут меня не устраивает. Поэтому купальники, я себе пошла, он посмотрел, у меня бифлекс лежит хороший, и жадка еще с прошлого года осталась, сшилась все плавки, сшила новый топик, хожу, радуюсь. Я, кстати, не очень люблю пролоновые все эти чашки, то есть мне неудобно, некомфортно, долго сохнет. вот, А те, кто освоили мои курсы, тот же, не знаю, вислитный купальник, вот сотрезненная чашка на каркасах, и купальник Кэри очень хороший. И очень много, кстати, видео очень много видео бесплатных этих уроков, когда мы с вами шили и бандой, и топики, и вот эти треугольнички, бралетики, купальники. То есть, ну, вообще мы можем своими руками сшить очень много вещей, которые нас будут устраивать и радовать. Вот, поэтому я немножечко закругляюсь в этом видео и еще раз повторю, что... Рада встрече с вами после отпуска. Жду ваших комментариев, под... комментариев, предложений под этим видео. Также подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Там, правда, очень интерактивно, интересно, ежедневно. И до встречи на ближайших уроках. Начнем с вами новый сезон и будем обучаться чему-то новому, полезному. Так что с вами была Ольга Дьяченко, канал «Ближе к телу». И до встречи на следующих уроках.